Привет, друзья, в зоне вещания Юлия Рыж, и сегодня рядом со мной человек, которым я восхищаюсь, да, я в свое время следила за ним у экранов телевизора, и знаю, что очень многие в нашей стране именно так и делали, потому что это известный в своих кругах человек, играющий в что, где, когда, и для меня это человек, который увеличивает очень хорошо продажи и специализируется именно на этом. Если у вас какие-то проблемы в продажах, то я рекомендую обращаться к Алексе Левитасу. Алекс, привет. Привет, Ель. Скажи, пожалуйста, я знаю тебя как автора книги «Партизанский маркетинг». Но для многих людей, например, партизанский маркетинг это что-то, что такое маркетинг знают, а что такое партизанский маркетинг, они не знают. Вот расскажи мне, пожалуйста, можно коротенько для девочек, что такое партизанский маркетинг, чтобы было понятно? Okay. Если говорить совсем просто, то партизанский маркетинг, о котором я рассказываю как на семинарах, так и в своей книге «Больше денег от вашего бизнеса. Партизанский маркетинг в действии». Если говорить совсем просто, это способы привлечь больше клиентов, удержать клиентов от ухода к конкуренту и увеличить прибыль с каждого клиента, не увеличивая свои расходы, не увеличивая затраты на рекламу и маркетинг. Это маркетинг без бюджета, это маркетинг на малых бюджетах, это оптимизация маркетинга и так далее. Как привлечь больше денег, как заработать больше денег, без дополнительных затрат. Вот если в двух словах. Алекс, ну это все классно, да, что можно увеличить, например, без вложений. Но вопрос, как это сделать? То есть, что конкретно вот под партизанами ты подразумеваешь? То есть, это могут быть социальные сети, либо какие-то там... Ну вот, вот, что ты конкретно подразумеваешь под партизанами? Ну, знаешь, существует больше 200 инструментов малобюджетного и безбюджетного маркетинга. Это могут быть и соцсети. Если говорить про интернет, то это и соцсети, и блоги, и электронные газеты, и вирусное видео, и контекстная реклама, и создание контента, который затем тиражируется. И это я перечислил еще далеко не все. Например, помнишь, несколько дней назад мы с тобой говорили о рекламе через сайты знакомств, и это тоже может быть этим продуктивным ходом. То есть в интернете есть несколько десятков инструментов, которые либо бесплатны, либо условно бесплатны, и которыми может пользоваться практически любая компания. Есть огромное количество инструментов партизанского маркетинга для офлайна, начиная от оформления витрины, если у тебя магазин или, к примеру, турагентство, и заканчивая, например, обучением продавцов волшебным словам. Вот, например, простой пример волшебных слов. Какой десерт подать вам к кофе? Если обучить официантов кафе вот этим шести словам, доходы кафе вырастают, как правило, на 20-30%. Пять минут на обучение, 0 инвестиций и немедленный в тот же день рост продаж. Вот это один из видов партизанского маркетинга, один из многих. Слушай, Алекс. Как ты до всего этого дошел? Неужели ты ходил, пока, ну, берем этот случай, да, и смотрел, как это делают те же самые официанты и вот к к каким макаром ты до всего этого дошел? Потому что действительно это гениальные шесть слов, которые могут, ну, действительно поднять продажи. Я даже сейчас прокрутилась, что мне было бы очень приятно, если бы мне какой-нибудь официант об этом спросил. Например, прямо сейчас. Да. Например, прямо сейчас. Но ведь не спрашивают же, ты в чем беда? Да. Как я до этого дошел? Есть несколько способов. Во-первых, я читаю очень много профессиональной литературы, ну и, естественно, это дает кучу идей. Много — это больше ста книг в год. Вот, например, сейчас у меня с собой две книги, одна в процессе чтения, вторую я начну, когда закончу первую. А в гостиничном номере у меня лежит вот такая стопка книг, которые я планирую прочитать до конца отпуска. Во-вторых, я учусь, я учусь у экспертов, и стараюсь учиться у лучших в каждой сфере. В-третьих, я все время подмечаю происходящее. Вот если нормальные люди на курорте фотографируют, не знаю, море, пальмы, закат, яхты, слонов, я, когда начинаю разбирать свои фотографии после поездки, я обнаружил, что у меня на одного слона приходится 20 каких-нибудь этикеток, вывесок, ресторанных меню и так далее. И все это, естественно, анализируется, выбираются какие-то сильные ходы. И, наконец, четвертое, и, наверное, самое главное, это разработка новых инструментов. Вот на основе того, что я беру из книг, из чужих лекций, семинаров, из того, что я подсматриваю в магазинах, ресторанах, кафе, а также на, на предприятиях моих клиентов, людей, которых я консультирую, на основе этого я делаю собственные разработки, алгоритмы, технологии, которые позволяют вот такие вот решения, как, например, 6 волшебных слов для официанта, генерировать для каждого бизнеса под его задачи. Алекс, смотри, такой вопрос очень сильно интересует как э, женщине, конкретно женщине, да, э, поднять продажи, потому что мы привыкли все с тем, ну, сравнивать, что продажи это, ой, как вот тяжело, это вот сознание даже нужно кому-то что-то предлагать, что-то делать, мой подход, что никому ничего не нужно предлагать, нужно вести и быть женственной, и в этот момент, в общем-то, все притянется, а, но это мой бессистемный подход, да, действительно. А, как системно женщине построить продажу в своем бизнесе? Смотри, Юль, во-первых, если это все-таки бизнес, а не сам себе режиссер, то в принципе построить бизнес ты можешь точно так же, как его строил бы мужчина. Нанять продавцов, разработать для них технологию продаж, ввести KPI, показатели эффективности, ввести систему контроля, систему мотивации. То есть здесь принципиальной разницы между построением бизнеса мужчины и женщины нет, скорее вот если говорить про разницу в подходе, то мужчины чаще управляют жестко, женщины чаще предпочитают договариваться, убеждать, мужчины чаще ориентированы на рост, на захват, на пузомерку вот у вас и три магазина, значит я открою пять. Женщины как-то в большей степени способны быть счастливы вот с тем одним, что у них есть, и украшать его там цветочками, бантиками. Но, в принципе, если же говорить вот именно про маркетинг, я очень люблю сравнивать маркетинг с процессом знакомства и выстраивания отношений между мужчиной и женщиной. И то Если говорить про мужскую модель, то это, конечно, пришел, увидел, победил. Расканировал пространство, выбрал объект интереса, проявил интерес, и еще раз проявил интерес, снова проявил интерес, и обаял, и завоевал, и унес в пещеру. Требует большого вложения сил, зачастую большого вложения денег, и поэтому мужчины часто жалуются, а вот что это, вот женщина ничего, а я для нее все, она ничего, и только глазки строит. И часто мне приходится своим клиентам, мужчинам, раскрывать, женскую военную тайну, что на самом деле женская модель поведения она не менее затратная. Просто эти затраты идут по другой линии. Ну, Ты-то, понятно, это знаешь, ну, но, конечно. наверное, как сказать, скромно отмалчиваешься. Дело в том, что для того, чтобы мужчине захотелось вот эту конкретную женщину волочь в пещеру, она должна привлечь его внимание. И это, скорее всего, означает, что эта девушка сперва походила в фитнес-клуб и походила в солярий, и сходила в салон красоты, и косметики купила недешевый, и на шопинг куда-нибудь съездила в смысле, не на черкизовский рынок, а в Милан. И затем час красоту наводила. И вот во всей этой своей красоте, неся ее так сказать, как оружие, она пришла в какое-то место, где вот достойные мужчины встречаются. И там села на видном месте. И не просто села, а села со значением, так, чтобы было видно и принялась. Наблюдать, Наблюдать, глазами стрелять, ослепительно улыбаться до тех пор, пока даже тупой мужчина не поймет, что вот к этой женщине сейчас ему надо подойти и с ней познакомиться. Вот что-то похожее можно делать и в маркетинге. Можно работать по мужской модели, по модели напролом, холодные звонки, визиты сейлс-менеджеров, прямая почта, участие в выставках. А можно работать по женской модели, когда ты вызываешь интерес, чтобы они сами захотели к тебе прийти. В принципе, по этой модели могут работать и мужчины, но просто сама модель, вот изначально, как поведенческая модель, она женская. Это пиар, это стори это создание каких-то вещей, которые заставляют людей говорить о тебе, это какая-то визуальная заметность. Ну, думаю, господа, каждый из вас когда-то бывал в ресторане, в кафе, в спа-салоне, в гостинице или в книжном магазине, о котором потом просто вот не то, что захотелось, а прям вот возникло непреодолимое желание прийти и рассказать жене, друзьям, подругам, сослуживцам. И в результате люди узнают о бизнесе не благодаря рекламе, а благодаря тому, что они где-то у кого-то в блоге или где-то в дружеском разговоре об этом услышали. Тогда смотри, Алекс, как заставить, чтобы о твоем бизнесе говорили? Как? Потому что у нас настолько пошел ленивый народ, что им вот, вот даже когда очень сильно, им влом написать отзыв, влом э, просто что-то сделать, даже приятное. Вот каким макаром можно вывести человека на то, чтобы он это сделал? Есть... Во-первых, есть причина, по которой они не делают. Это не потому, что они ленивые. Есть причина совершенно понятная, совершенно логичная. И есть пять способов с этим бороться. В чем причина? Люди любят говорить о том, что необычно, о том, что не соответствует ожиданиям. Вот смотри, мы сидим сейчас в ресторане на берегу моря. Пришли, подошла официантка, принесла меню, мы заказали по коктейлю. Коктейль как коктейль, ну хороший, в принципе, коктейль, но не более того. И когда мы закончим, мы попросим счет, она принесет счет, и мы разойдемся. У тебя возникнет желание кому-нибудь что-нибудь рассказывать об этом ресторане? Ну, в принципе, нет. И у меня нет. Почему? Потому что все было так, как оно mm -hmm. должно было быть. Так, как мы ожидали. Мы знаем, что когда мы придем в любой ресторан, в этот или в какой-то ресторан в Москве, то будут официанты, будет меню, будет еда какого-то пристойного качества, и поскольку, как мы ожидали, так и произошло, нет повода для разговора, не о чем рассказывать. Ты же не рассказываешь друзьям о том, как ты утром встала, пошла в ванну, открыла кран, из него потекла горячая вода. Вот если бы из него, например, морковный сок потек, вот об этом, я думаю, ты друзьям рассказала. То, что ожидаемо, не становится поводом для разговоров. И поэтому представь себе, у компании есть 100 клиентов, 99 довольны, один недоволен. Кто будет рассказывать? Недовольный. Недовольный. Я это называю проблемой собаки. Когда собака довольна, она молча виляет хвостом. Когда собака недовольна, она раскрывает пасть и громко лает. И поэтому, если у вас есть одна недовольная собака и 99 довольных, ваши соседи знают только о собаки. С клиентами примерно та же история. Довольный клиент кивает головой, оставляет чаевые и молчит. Недовольный начинает жаловаться, рассказывать друзьям, писать в фейсбуке И портит репутацию бизнеса Почему? Потому что его ожидания не оправдались Он рассчитывал получить А, Б, В, Г А, Б и В и Г он не получил, что-то было не так Может быть стейк был пережарен, может быть соевого молока в ресторане в вегетарианском не было И он остался недоволен И вот об этом своем недовольстве он расскажет если же мы хотим, чтобы довольные клиенты тоже о нас рассказывали, есть пять способов. Модель ладошки. Вот как большой палец отличается от остальных четырех, точно так же есть один способ на особицу и еще четыре дополнительных. Способ на особицу – это сделать что-то неожиданно странное. Неплохое, нехорошее, странное. Например, одна из моих любимых историй, это история про японскую сеть гамбургерных. Такой, знаешь, японский Макдональдс. Там флагманским блюдом является тауэр-бургер. Как в Макдональдсе флагманское блюдо это бигмакс с двумя котлетами, так у японцев флагманское блюдо это Тауэрбургер, это вот такого вот размера гамбургер с десятью толстыми котлетами. Я не знаю, кто его покупает, я не знаю, кто его ест, я не удивлюсь, если его не заказывают вообще. Много человек открывает двери, заходит, первое, что он видит, во всю стену фотографии этого гамбургера. И когда он берет меню, открывает его на первой странице, он видит фотографию этого гамбургера. И ты видишь, люди, которые туда заходят, они тут же говорят Ах! и достают телефон и начинают фотографировать и тут же постят социальные сети, вы представляете себе, и тут же получают 100 комментов, ух ты, а что это за гамбургер, кто же его ест, это же какой должен быть рот, а может это для бегемотов. И независимо от того, приносит ли продажи этого гамбургера прибыль или убытки, или вообще никто не покупает, само его наличие в меню заставляет людей говорить про эту сеть. При том, что в остальном это обычная сеть, очередной 100 тысяч первый клон макдональдса. Другой пример это красноярская компания Королевство Пицца. Где пекут в общем неплохую пиццу, но не то, чтобы она прям как-то отличалась от пиццы, которую... 100 других компаний в Красноярске выпускают. Однако, они используют антураж. Например, коробка с пиццей запечатана здоровенной сургучной печатью с какими-то готическими буквами. Например, курьер, который привозит пиццу, называется не курьер, а гонец. И перед тем, как выйти из автомобиля и занести пиццу клиент, он переодевается в такой костюм сказочного персонажа, что-то в стиле эпохи возрождения, разноцветное, какой-то камзол, какое-то платье в пол для женщин. И когда он появляется вот он в этом виде и вносит эту коробку с сургучной печатью, то, вот, наверное, каждый второй клиент тут же с ним фотографируется и постит это в соцсети, вы посмотрите, как мне пиццу привезли. Вот это уход в странность, это метод большого пальца. Один из пяти наших способов заставить клиентов о нас говорить. Четыре других способа. Это четыре способа превзойти ожидания клиента. Мы можем превзойти ожидания клиента либо по структуре покупки. Например, в Праге, на том берегу, где Пражский град, около Стрелецкого острова, есть суши-бар. Место не самое проходное, но я там был. Этот сушибар знаменит тем, что каждой посетительнице на прощание дарят розу. Как ты думаешь, как я узнал? Наверное, тебе кто-то рассказал из женщины о том, что она была да. там. Моя приятельница, которая на тот момент работала в международной компании в Праге, сходила туда со своим молодым человеком, ей подарили эту розу. И она весь следующий день рассказывала об этой розе всему своему семиэтажному офису и всем своим друзьям, и всей тусовке игроков «Что, где, когда?», где мы, собственно, вот общались То благодаря одной розочке стоимостью, может быть, в 1 евро, 100 человек узнали об этом ресторане. То есть человек получил то, за что платил. Плюс подарок. Бонус. Плюс подарок, который он не ожидал получить. Это был сюрприз. И именно вот этот фактор неожиданности стал тем, что заставило говорить о ресторане. Второй способ – это превзойти ожидания клиента по сервису. Третий – это превзойти ожидания клиента по цене когда человек в итоге платит меньше, чем он предполагал заплатить. И, наконец, четвертый способ – это превзойти ожидания клиента по времени, когда что-то делают быстрее, чем ты предполагала, когда что-то делают на месте, если ты предполагал, что придется ждать, когда что-то делают за полчаса, если ты думал, что это займет два дня. Вот эти четыре способа, подробнее о них я рассказываю на своих семинарах, позволяют Почти без затрат, либо с минимальными затратами. Ну вот, как мы сказали, по розочке на человека ну, при чеке в 2-3 тысячи рублей потратить 50 рублей на розу это не так уж страшно. С небольшими затратами и бесплатно мы можем заставить не всех, но многих каждого третьего, может быть, даже каждого второго нашего клиента говорить о нас, рассказывать о нас. Причем по собственной инициативе без подсказки. Есть и другие способы, например, нанять пиар-агентство или, например, давать скидку тем, кто прямо сейчас достанет планшет или достанет смартфон и прямо при нас зачекинится, за оставит отзыв, оставит фотографию на инстаграме, оставит пару слов в фейсбуке «вот я здесь был» и за это получит чашку кофе бесплатно. Это тоже способы, они просто чуть более затратные, чуть более дорогие, иногда чуть более хлопотные. Но и с этим тоже можно работать. И тогда в ряде случаев, особенно, если мы говорим про малый бизнес, не про Макдональдс с его десятками тысяч филиалов во всем мире, а, скажем, про салон красоты, про спа, про кафе, про небольшую гостиницу, не 18 этажей по 100 номеров, а, там скажем, от бутик-отель, 15-20 номеров, можно с помощью вот этих несложных инструментов за полгода-год добиться того, что рекламировать бизнес ты вообще не будешь. Отлично. Алекс, спасибо огромное, потому что я думаю, что очень много девчонок подчеркнули то, что им нужно прямо сейчас сделать. Но я не хочу сказать, что бегите покупать розы, но обязательно подумайте, как ваш клиент останется... Uh, просто вау-эффекте от ваших услуг и ваших товаров и, и естественно, предложений. С вами был Алекс Левитас, Юлия Рыж и до скорых встреч. Пока-пока. И помните, ваш бизнес может приносить вам гораздо больше денег. Uh -huh. Ну, а о, о том, как этого добиться, вы можете узнать на моем сайте levitas.ru и в моем блоге на живом журнале.